Здравствуйте, уважаемые пользователи! Тема сегодняшнего видео урока – консервация и перемещение основных средств. В жизни любой организации могут возникнуть обстоятельства, в связи с которыми предприятие вынуждено временно прекратить производственную и другую хозяйственную деятельность. В таком случае начисление амортизации, введенных в эксплуатацию основных средств, которые обеспечивают ведение этой деятельности, должно быть прекращено и возобновиться только после возобновления функционирования предприятия. При прекращении эксплуатации основные средства должны быть законсервированы, при возобновлении деятельности предприятия соответственно расконсервированы. Оба эти действия осуществляются одним и тем же документом «Изменение состояния основных средств». Сразу же следует отметить небольшое несоответствие между названием документа и названием объекта учета, по которому формируется движение документа. Дело в том, что при проведении документ изменения состояния ОС» регистрирует движение не по регистру состояния ОС организации, как можно было бы ожидать, а по регистру события ОС организации. Но давайте обо всем по порядку. Документ изменения состояния ОС» можно открыть как через меню ОС «Параметры амортизации изменения состояния ОС», так и на закладке ОС «Панели функций», выбрав колонки с ссылками на журналы «Журнал изменения состояния ОС». Давайте откроем один из существующих документов и познакомимся с его структурой. В форме документа мы находим реквизит «Дата документа», «Организация» и «Ответственный». Обычно эти реквизиты заполняются автоматически при необходимости данные в них можно изменить. В шапке документа расположены два флага «Влияет на начисление амортизации» и «Начислять амортизацию». Если включен флаг «Влияет на начисление амортизации», Документ при проведении формирует движение по регистрам начисления амортизации ОС налоговый учет и начисления амортизации ОС бухгалтерский учет. Если мы снимем этот флаг и проведем документ, то в результатах проведения документа движений по этим регистрам мы не обнаружим. Здесь же, в шапке документа, как и в любом другом документе учета ОС, присутствует реквизит события с основными средствами, в котором необходимо выбрать события из справочника события с основными средствами. Табличная часть документа служит для подбора произвольного количества основных средств, у которых будет зарегистрировано новое событие и могут быть изменены параметры начисления амортизации. Табличную часть документа можно заполнять при помощи сервисных возможностей «Подбор», выбирая позиции из справочника «Основные средства», а также при помощи кнопки «Заполнить», нажатие на которую позволяет заполнить табличную часть основными средствами, имеющие одно и то же наименование, что, конечно же, не исключает стандартного добавления строк табличной части с выбором основного средства из справочника. Давайте удалим тестовую строку и поговорим о консервации-расконсервации. Если нам необходимо законсервировать основное средство, мы, во-первых, в реквизите события выбираем элемент «Консервация». Затем устанавливаем флаг «Влияет на начисление амортизации». Становится доступным флаг «Начислять амортизацию», который в случае консервации объекта нужно оставить неустановленным. Проводим документ и переходим в окно результатов проведения. Давайте в этом окне откроем отчет по движениям документа и увидим, что в регистре сведений события ОС организации документом изменения состояния ОС номер 2 установлено событие консервация, А в регистрах сведений начисление амортизации ОС налоговый учет и начисление амортизации ОС бухгалтерский учет Значение ресурса «Начислять амортизацию» установлено в значение «Нет». Закрываем отчет и окно результатов проведения и выполним при помощи нашего документа расконсервацию объекта. В реквизите событий выбираем позицию «Реконсервировано». Затем устанавливаем флаг «Влияет на начисление амортизации» а также флаг «Начислять амортизацию», после чего проводим документ и переходим в окно результатов проведения документа. Открываем отчет по движению документа и ожидаем, мы видим в движениях регистра сведений событий ОС организации «Событие расконсервировано», а в ресурсах «Начислять амортизацию регистров сведений и начисления амортизации ОС в налоговом и бухгалтерском учете» значение «Да». Начисление амортизации объекта основных средств приостанавливается на период консервации, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором основные средства были законсервированы. И в таком же порядке начисление амортизации возобновляется после расконсервации объекта. Закрываем документ изменения состояния ОС и продолжаем урок. В процессе эксплуатации основных средств не так уж редки ситуации, когда необходимо переместить объект в другое подразделение или же в связи с изменениями в штате организации заменить материально ответственное лицо, отвечающее за эксплуатацию актива. Для отражения таких операций в учете используется документ перемещения ОС». Пользователи, предпочитающие использование меню для доступа к объектам конфигурации, найдут журнал перемещений через меню OS, выбрав позицию перемещения ОС. Панели функций ⁇ Документы перемещения ⁇ легко найти на закладке ⁇ ОС ⁇ выбрав одноименную ссылку ⁇ Перемещение ОС ⁇ В демонстрационной базе отсутствуют документы перемещения, поэтому мы будем создавать свой новый документ. Нажимаем кнопку «Добавить» и в открывшейся форме нового документа в первую очередь определяем событие, которое будет зарегистрировано при проведении перемещения. Справочник события с основными средствами открывается с включенным отбором, в котором мы видим событие перемещения. Выбираем это событие, проверяем дату документа и организацию в том случае если мы ведем учет нескольких организаций в одной информационной базе. Как мы видим в форме документа красной чертой отмечены реквизиты, обязательные для заполнения. Это подразделение и материально-ответственное лицо. Но прежде чем заполнять эти реквизиты, давайте выберем основное средство, с которым будем работать. Добавляем в строку табличной части, открываем справочник Основные средства и Выбираем «Станок фигурного плетения» с кодом 3025. Давайте получим сведения о местонахождении этого станка. Нажимаем кнопку «Перейти» и выбираем позицию местонахождения ОС. В открывшейся форме с данными регистра получаем информацию о том, что наш объект находится в цехе номер один и отвечает за его эксплуатацию Мануилов Искандер Леонтьевич. Примем эту информацию к сведению, подставим основное средство в строку документа и определим новое подразделение и новое материальное ответственное лицо. Выбираем подразделение цех 2, материальное ответственное лицо Арефев Денис Олегович и проводим документ. Знакомимся с результатами проведения при помощи кнопки движения документа по регистрам», так как в бухгалтерском учете документ перемещения ОС проводок не формирует. Нажимаем кнопку и видим движение, зарегистрированное по регистру сведений местонахождение ОС «Бухгалтерский учет» по новому материально ответственному лицу Арефию Денису Олеговичу и новому местонахождению «Цех номер 2». Одновременно формируется движение по регистру сведений события ОС организации о перемещении зарегистрированном текущим документом перемещение ОС номер 1. Закроем результат проведения документа и посмотрим, как отразились наши действия в отчете сведения об ОС. Не выходя из формы документа, откроем форму списка справочника основные средства. Нажмем кнопку «Перейти» и выберем позицию «Сведения об ОС». В группе реквизитов «Местонахождение» мы видим обновленную информацию о подразделении, это Цех 2, и материально ответственном лице Арефев Денис Олегович. Закрываем отчет, справочник «Основные средства» и переходим к последнему этапу нашего сегодняшнего видеоурока. В процессе формирования документов перемещения ОС необходимо помнить, что в структуре нашей конфигурации существует регистр, Способы отражения расходов по амортизации в бухгалтерском учете, в котором каждому объекту основных средств ставится в соответствии один из элементов справочника «Способы отражения расходов по амортизации». В числе реквизитов этого справочника есть и реквизит подразделения, который является одним из разрезов аналитики накопления затрат по амортизации. Поэтому при перемещении активов следует обязательно назначить активу новый способ отражения расходов по амортизации, в котором в числе прочих настроек указывается новое подразделение. Для этого используется документ изменения способа отражения расходов по амортизации ОС, который при перемещении актива удобнее всего формировать на основании документа перемещения, либо прямо из формы документа либо из формы списка. Давайте с формы нашего нового документа сформируем на его основании документ изменения способа отражения расходов по амортизации ОС. Стандартные реквизиты в форме нового документа заполняются автоматически, также автоматически подставляется в табличную часть список основных средств из документа основания. В нашем документе основания только одно основное средство, поэтому одна строка табличной части перенеслась в новый документ. Нам остается определить новый способ отражения расходов по амортизации, либо выбрав его из существующего списка, либо создав новый способ. В данном случае мы выберем существующий способ для цеха 2. Выбранный нами способ отражается в реквизите документа. Стараемся не забыть зарегистрировать события с основным средством. В данном случае события перемещения мы в списке возможных событий не Находим, давайте создадим это событие, дадим ему наименование перемещение. ОС. Как ни странно, при выборе вида события внутреннее перемещение мы получаем сообщение о том, что введенные данные не будут отображены в списке, так как не соответствуют отбору. Дело в том, что в список возможных событий в форме документа «Изменение способа отражения расходов по амортизации» включается только событие, имеющее вид события, прочее. Поэтому давайте временно отключим отбор, отредактируем созданное нами событие, изменим вид события на «Прочее». Нажмем кнопку «Ок» и выберем событие перемещения ОС в качестве реквизита нашего документа. Проведем документ, после чего сформируем отчет движения документа по регистрам и убедимся в том, что по регистру сведений событий ОС организации документ зарегистрировал события перемещения ОС, а регистр сведений способа отражения расходов по амортизации ОС содержит способ Цех 2, который мы и выбрали в форме документа. Закрываем отчет и проведенный документ. Давайте в последний раз на этом уроке обратимся к сведениям ОБС по нашему станку фигурного плетения. Переходим к соответствующему отчету и убеждаемся в том, что в отчете указан способ отражения расходов по амортизации цех номер два. Закрываем все окна программы и подводим итоги. Что мы узнали? Временное прекращение или возобновление амортизации основных средств производится документом Изменение состояния ОС с включенным флагом влияет на начисление амортизации. Для отражения в учете перемещения ОС между подразделениями и материально ответственными лицами необходимо использовать документ перемещения ОС. В связи с необходимостью определить новую аналитику затрат на амортизацию на основании документа перемещения ОС, следует сформировать документ «Изменение способа отражения расходов по амортизации. Бухгалтерский учет», в котором указать новый способ. Сегодняшнее занятие закончено. Спасибо за внимание. До новых встреч!